Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, советский тяжелый танк 10 уровня СТ-2, карта Фьорды, игрок Сороктаж. Открывается счет, АМБТ уничтожает АМБТ. Пока что приехало сюда три противника, союзников больше. Уже... Нет, уже противников тоже 4. Что здесь делает ТВП-шка? Сюда советуется, <свят> по крайней мере, я так думаю, ехать, ну, танком, которые могут танковать. Не знаю, на что тут надеяться ТВП-шки, да, когда здесь четыре ствола такие высунулся, можно вообще на картоне сразу сдуться. А кто-то там на фугасах, а кто-то еще и пробьет. Счет уже 0-2. 1-2. 1-3. Да, некоторые игроки не знают, как да, правильно позицию занимать. Ну ты на Эмиле, у тебя корпус не танкует. Вон, камень, встал за камень, стой там. Все, корпус должен быть спрятан у таких машин. Зато сам теперь превратился в замечательное укрытие для союзников. Хоть какая-то польза иногда бывает от таких игроков. На что потом можно за ними прятать свой корпус и отыгрывать. Дистанция такая, лючки выцеливать, ну, подставляется МБТ, еще прозок и в ангар. Здесь пробитие, куда там снаряд попал, не знаю. Полетел не по центру, да? В лючок, наверное, залетел. Чудесным просто образом получает ТВП шка. Еще минус один союзник и следом минус еще один противник и еще один. Счет 3-4. СТ-2 пока что не знает, чем ему заняться. Там выглядывают там, слишком аккуратные противники. Уязвимые места не подставляют, пробивать некуда. Мечится СТ-2. Счет почти равный, 4-5. Батчат уничтожает АМБТ. Ну, и счет равный, 5-5. Там уже светляки катаются по базе. Хотя это бывает иногда происходит и на первой минуте боя, да? Какие-нибудь колесники вот так Носятся no. по всей карте Не знаю, просто так, наверное, им по приколу и Он катается, там <biết in the city> ПТ-шка пытается елку догнать О, там еще и СТ-шка он сверху с горы едет Хорошо здесь дуплетом что за танк 116 F3? Я помню, видел какой-то китайский тяж новый с барабаном. Не знаю, что за танк акционный, наверное, какой-то. Вроде... Вроде это он, а там фиг знает. Пробивает здесь. Устал. Устал ст второй ждать. Думает, пора идти вперед. Знаешь, что там шотный 116-й? Главное с ним сейчас разобраться. Он... Куда, он... Куда он успел так убежать? Вот он. Настиг его СТ-2. Ну что, теперь добрать коня там. Две ПТшки на него накинулись. Но что-то у них пока не особо получается. Придется СТ им помогать. Ха-ха-ха. Накинулись, накинулись здесь на бедного коня. А, они его купают. Это купание коня называется. Сразу две гусели видно, как они там сползают. Ёлка решила базу захватить. Это может стать проблемой определенной. Счет 8-11. Сейчас там бат как бы на карту посмотреть в окружении, как он там вообще выживает. Не знаю, наверху там где-то за камушком, наверное, прячется. Ну, и СТ, походу, решил поехать сразу сбить захват. А иначе через 30 секунд все, шансов не останется. Хотя уже если так посмотреть, да какие шансы? Вдвоем против Семеры. Захватчик наказом убегает. Теперь успеть, успеть заехать здесь, там 704-й. Ну, елка, по-моему, здесь не догнать. Закончились союзники. СТ остается в гордом одиночестве. Там несется 704-й, но здесь СТ успеет спрятаться. А елка, Я думал, елка уже давно там убежал где-нибудь в горы. Он здесь остался. Сидит, прячется, ждет, пока союзники приедут помогать. Хорошо, когда два ствола, да? Дал выстрел, а еще один заряжен, второй заряжается. В этом плане, конечно, СТ2 очень удобная машина. Елка, да. Высунулся, один раз укусил, там попытался и заныкался. Готова шка Так, шарфутур, конечно, если ты хотел вот так сделать, выехать, то надо было сразу это делать после выстрела, когда у тебя было там окошко, успеть что-то сделать. А с другой стороны, лучше подождать, когда все, да, уже твоя команда вся сюда приедет, и тогда выскакивать. Елка там куда ты стреляешь? Не получается у него пробить никак. Все, походу, елка на КД. На да, ПТ-шку вражеская даже. Даже не отстреливалась, просто капитулировала сразу. Теперь главное, чтобы елка не убежала. Попробуй потом, догони здесь ее где-то на карте. Да? Не сидит там за камнем, перезаряжает свой барабан. Да, конечно. Тяжело будет что-то с ней сделать. Елка должна допустить ошибку, чтобы СТ смог с ней разобраться. Москва-Воронеж, хрен догонишь. А времени-то осталось уже не так-то и много. Три минуты 40 секунд. Можно вот так прождать. Елка вообще убежит куда-нибудь на другой край карты. Нет, вот он. Ну, есть возможность. Делает выстрелы Т. второй мимо. Зато от арты прилетает чемодан на 200 с лишним единиц. Была возможность елку достать. Немного не повезло здесь. Ну да, у елки только вариант подсвечивать аккуратно вот так СТ-2 и надеяться, что арта сделает свое грязное дело. Один чемодан уже СТ-2 поймал. Подкрадывается, подкрадывается ёлка. Ну, Сейчас-то она, по идее, прекрасно СТ-2 увидит. Две минуты остается до конца. Подлая, подлая елка. Ах, попадает СТ второе Уже Арта сюда приехала. Еще на 231 единицу чемодан. Что еще остается из Т-2? Поехать уничтожить артиллериста. Вот, все, елка там вылезла. Что, будем стрелять? Вылезла и спряталась сразу. Вон арта где аж. Вдалеке. Наглый артавод отправлен в ангар. Ну и осталась только подлая елка. Заключительная минута. Елка уже давно, понял, бесперспективность своих снарядов против СТ-2. Он уже даже не пытался ни разу стрелять, по-моему, за последние несколько минут. 40 секунд до конца, неужели ничья, Ну вот, а елка <свист> да может пробить. Все-таки он ее уничтожил, допускает елка ошибку. Ну а может уже специальный игрок решил все-таки да. Думает, ладно, поеду, я сольюсь. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.